2, 2, 2. Добавил дополнительные номера. 2-00-12 и 2-52-22. Вызов со всех операторов. Такси «Форсаж-522». Реклама, 2 2-81. Рекламный отдел. И шопы все были здоровы, я вас умоляю. Субтитры а